И теперь вот про все издержки, которые встречаются на нашем пути с вами, когда мы начинаем инвестировать. Первая издержка – это перевод денег с банка э, брокеру. Ее можно избежать, если банк и брокер – дружественные структуры, и если сумма перевода составляет более 30 тысяч рублей. А у открытия брокеры такие правила, да, менее 30 они не переводят. Но, здесь тоже есть но, если у вас открыт счет Rocket банка, это тоже банк открытия. турокет дает льготу всем своим владельцам ежемесячную. Она не связана с, конкретно с, с инвестированием. Это просто у них такое правило, что вы 5 переводов в месяц на любую сумму более 5000 рублей вправе делать без комиссии. Соответственно, если вы хотите пополнить свой индивидуальный инвестиционный счет или свой брокерский счет всего лишь на 10 тысяч рублей, вы можете заказать карточку rocket банка и сделать перевод на 10 тысяч рублей на свой брокерский счет напрямую это тот же самый банк открытия просто это их вот как бы так скажем отдельная структура интернет банкинг и у нее есть вот такие льготы и пополнить таким образом брокерский счет на любую сумму более чем 5000 рублей вот эту комиссию мы избежали дальше Следующая комиссия, которая у вас возникает, это покупка, собственно, за сделку ценных бумаг на бирже. Повторюсь, если вы покупаете несколько акций, это считается сделкой одной. Если вы покупаете из нескольких сделок по одной акции, это считается то количество сделок, которое вы оформите. пять да? акций одной компании, это одна сделка. 5 компаний по одной акции, это 5 сделок. Соответственно, обязательно надо внимательно следить, чтобы эти расходы были небольшие. И для того, чтобы вообще делать покупку, нам нужна так называемая программа КВИК. Невероятно умная, сложная программа, про которую я тоже сегодня буду говорить. Если мы говорим про иностранного брокера, то... Там э, КВИК является платный вне зависимости от суммы портфеля, который у вас э, там есть Стоит он 12 долларов Но вы можете, э, брокер иностранный дает льготу Вы можете делать покупки, 3 покупки в месяц с голосом э, И тогда вы можете не устанавливать себе КВИК и не платить эти 12 долларов ежемесячных расходов Ну все-таки это дороговато У БКС, кстати говоря, 7 долларов за КВИК но я не знаю, есть ли у них там бесплатный заказ голосом, если честно. А если мы говорим про российский рынок, то у вас должно быть э, более 50 тысяч портфель, стоимость вашего портфеля, активов, да, суммарная, на всех счетах у брокера, и тогда вам квик этот будет бесплатный. А так он стоит 250 рублей в месяц, э, за него будут деньги брать. По-моему, Михаил, вы это имели в виду, когда говорили про обслуживание счета. Ну, мне так кажется. Дальше мы оплачиваем расходы на услуги депозитария. Они ежемесячно удерживаются с наших счетов, если мы говорим про иностранного брокера или про российского. И далее мы платим деньги за вывод денег с брокерского счета обязательно. И это надо будет учитывать, когда вы будете смотреть тот или иной тариф и считать расходы за, за те или иные активы. И комиссия за перевод денег на банковский счет. Чаще всего вот эти две комиссии, они вместе идут. То есть их брокер очень часто не отличает. Он, он как бы говорит, да нет, у нас только комиссия за вывод. Но если вы предложите вывести деньги в другой банк недружественным брокеру, то имейте в виду, там эта комиссия сильно возрастет. И конечно, Процент за управление никто не отменял, то есть дополнительно э, э, поставщики ИТФ-ов, Венгерт, Айшорт, Феникс и СПДР, они все берут за управление. Поэтому я говорила, обращайте внимание на расходы, которые есть. Некоторые студенты э, дали очень много фондов там Айшорт, или А, был фонд, например, СПДР, СНП 500, и у Венгерта есть СНП 500. Так вот, у Венгарда расходы сильно ниже, чем у СПДР. Обязательно за, на это надо обращать внимание, потому что фонды одинаковые, а расходы бывают а расходы меньше. Именно поэтому я и говорю чаще о Венгарде, да? не потому что я так там, влюблена в них, но я отчасти влюблена, потому что они выгодные очень. Если мы начинаем а, работать с иностранными площадками, то у нас добавляется еще одна комиссия за перевод денег на а, рынок на Кипр. А, брокер открытия дает льготу, а, вы можете любую сумму перевести с своего российского брокерского счета а, на брокерский счет а, Кипра а, с, в размере комиссии 1 доллар, неважно какая сумма, 1 доллар просто заплатите и переведите вот. А, и вот здесь вот момент по выводу следующий когда вы, вы купили там, вы перевели деньги, с... мы из банка перевели деньги на российского брокера. С российского брокера мы купили себе валюту. Эту валюту мы переводим на брокера иностранного, заплатив 1 доллар. Уже заплатили комиссию за покупку валюты, перевели на иностранного, заплатили 1 доллар, это не считается выводом у них. И дальше мы купили какие-то фонды ETF, которые были утверждены кураторами. Да? Фонды заработали, у вас упали дивиденды, или вы просто вообще поменяли стратегию и решили вывести деньги. Вы продаете эти фонды, деньги падают вам на счет иностранного брокера, и дальше вам их разумнее выводить сразу в банк. Вот здесь очень важный момент, что обратная цепочка не брокеру российскому, а потом э, э, в банк, а сразу на банковский счет. Причем вы можете это сделать сразу на банковский счет, э, там, свой, российский. Э, комиссия будет одинаковая, заодно вы ее сможете узнать, уточнить, когда будете составлять э, ответ на это домашнее задание. Так, вот... Хотелось рассказать про издержки. Жду ваших вопросов, дорогие мои. Каким образом законодательная ответственность? Это я ответила. Могут ли наложить? Ответила. Так. Каким образом заводятся денежные средства? Ответила. Выводится? Ответила. Доступность при выводе денежных средств? Ответила. Какие? Когда документы подавать? Так. Ну, давайте тогда... Игорь! Вот в конце про налоговую еще раз расскажу. сейчас рассказать? Ну, давайте сейчас про налоговую расскажу. Значит, отношения с налоговыми органами. Если вы иностранный гражданин, и вы хотите работать по той схеме, которую я рассказывала, то вам нужно будет обратиться в налоговую с заявлением, чтобы на вас не начисляли налоги, так как вы их оплачиваете в своей стране. Налоговая даст поручение брокеру открытие о том, что с этого человека налоги не удерживать, он сам отчитывается перед своим государством. Честно, юридически вот этой цепочки я так не выяснила толком. У нас сейчас налоговая отправляет всех в МФЦ или прямо в часы приема, да, прийти и все это рассказать. Но на практике, как говорят, что это очень просто, что якобы приходишь налоговую, берешь просто талончик и говоришь, я хочу оплачивать налоги в своей стране, у меня открыт счет у брокера российского. Все, они берут у вас документы о том, что у вас открыт брокерский счет и говорят, окей, мы выдадим бумажку брокеру, чтобы они с вас ничего не удерживали. Что для российских граждан? Для российских граждан вы обязаны сдавать налоговую декларацию, если у вас э, открыт э, бру, счет у иностранного брокера ежегодно. А, если у вас там был доход, то вы, соответственно, платите 13%. Если дохода не было, то вы ничего не платите, но сдать должны. А, налоговая декларация сдается достаточно легко. Мы скоро наладим этот процесс и тоже будем оказывать эту услугу, но на самом деле, один раз разобравшись, вы сможете это делать с закрытыми глазами. Что касается статуса квалифицированного инвестора и обыкновенного российского счета для граждан России, обыкновенного брокерского счета для граждан России. Вот здесь вы с налогами не заморачиваетесь вообще, то есть вы о них не думаете. Когда вы надумаете выводить деньги, брокер сам с вас удерживает все налоги, он выступает для вас налоговым агентом. Именно этим хороший статус квалифицированного инвестора, то что вы просто ну как бы покупаете и все. А когда надумаете забирать деньги, с вас уже налоги все удержат, если они будут, конечно. Если вы э, купили акции каких-то штучных компаний на свой российский брокерский счет, который не индивидуально инвестиционный, а просто российский брокерский, и держали их в течение трех лет и ничего с ними не делали, то есть не продавали, то есть вот купили акции из Теслы и три года вот эта акция Теслы у вас лежала и через три года вы ее надумали продать и с продажи деньги вы выручили и решили вывести то брокер не будет с вас удерживать никакие налоги, потому что по нашему закону вы владели этим активом в течение трех лет, а значит, он не подлежит налогообложению. Так, про налоги сказала. Какие суммы налогов и когда оплачивать? Там, до конца марта налоговая декларация сдается, считается, исходя из прибыли. Если прибыли имело место быть, если нет, то ничего. Как покупать 10 голубых фишек по одному кажд... проценту, чтобы издержки? Вот, Сергей, 4 копейки. То есть можно купить просто в соответствии с вашим тарифом. Но тут еще сумму посчитайте. Открыла, не увидела такой тариф. Татьяна, не понимаю вопрос. А как можно узнать дружественные банки, они это указывают? Вы просто можете, Рузана, спросить, через какой банк у меня будет ниже процентной ставки. Ну, перевод, комиссии перевод. Какова комиссия депозитария на рынке РФ? Зависит от тарифа. Вот вы мне и расскажете, когда сделаете домашнее задание. Но это реально зависит от тарифа, Миш, не из вредности говорю. Не совсем понятно, как покупать голосом. Звонить нужно российскому брокеру или на Кипр, на английском. А, Альберт, хороший вопрос. Если честно, у, у, у открытия, которое на Кипре, там все русские сидят. Там граждане Кипра, но они все русские. Там главные директоры, по-моему, какая-то Инна там, Сергеевна, что ли, или Инна Владимировна. В общем, там сидят русские люди, и они граждане Кипра, но они там живут просто уже очень много лет, и там и работают. Голосом, да, просто звоните и если вы даже позвоните российскому брокеру и скажете, я хочу купить там-то, то вас, скорее всего, просто соединят с тем отделом и все. То есть, мне кажется, тут не важно, куда вы позвоните.